Клапс, я говорю, а ты не я Yeah. Oh love Dear, I oh Good time. Даем, все, поедем. Играйте, не Все. God, Я поделю. Я, я, Все по делу. Делка Спасибо. Okay.